Ну что, доброе утро? Доброе. Утро доброго не бывает. Игорь, там деньги свои считают. Я только что сломал свою камеру. Поэтому, друзья, все, кто смотрит мой канал, будете смотреть трясущиеся. Либо переходите на мой канал, подписывайтесь. Будете смотреть на моем канале нормально, стабилизировано. Приехали в сервис. Как договорились, в 8 утра. Вчера вечером до шести они работают, мы пол шестого приехали Они сказали приезжайте к восьми за два часа сделаем Мы приехали к восьми, они говорят, а, что стекла нет Миша! Машина пока стояла в посольстве, вся запылилась Я сейчас Потому сам это все поменяю Потому что ребята говорили, что они ее два раза мыли а, сверху и вот внутри Вот, но здесь такое количество пыли и грязи что она просто везде Ну соответственно сверху она более менее чистая А можно мне слово сказать Давай Ребят если вы соберетесь куда-нибудь ехать с королевым романом то я вам очень рекомендую сначала пройти краткие курсы механика Водитель Нет не именно просто хотя бы механик Потому что водитель он сам неплохой он постоянно сам руль Но моя прошлая поездка началась с того что я прокачивал тормоза Эта моя поездка начинается с того что я меняю стекло на дастре Так Следующая Вот я даже боюсь представить, что будет дальше. Много говорит, русский, Давно не говорили, да? Да, Как дела? Луис. Луис вас зовут, Я Рома. Рома. Хорошо. Как дела у вас? Как дела? Каместас. Как в Анголе сейчас? Все хорошо? Хорошо, все, хорошо, все. все хорошо. Туризм приезжать? Yeah. Туристы приезжают. А, туристы прощают, а юстанция. Окей, окей, окей, окей, окей, окей, окей, окей. Окей. Вот, чувак чуть-чуть говорит по-русски, несколько слов нам сказал. Помнят еще русский язык некоторые люди. Uh -huh. Вот так вот видеоблогеры зарабатывают на жизнь в Анголе. Не на жизнь, а на поездку с королем Романом. Поездка. Денег нет, у кого нет денег, можете просто мыть это машину просто его конкурс. ежедневно. На самом деле, это кастинг-конкурс. Кастинг-конкурс ну конечно, это грязь, пыль, она везде, реально. Ее просто не отмыть. Никакие резинки не спасают такие вещи. Они просто уже въедаются в пластик. Ну сейчас посмотрим, может быть. Золотые руки уральского мастера, утворят чудеса. Вот мастер сидел на стуле, разбирают а? дверь. Да. Чуваки разбирают вам дверь. Да. Крайне редкий раз, когда спокойно разрешают снимать. Потом стоим деньги еще не заплатят. Я не Это я не по каяну вам по я в общем, ребят, нас смутило то, что он начал разбирать вторую дверь. Я спросил, зачем. Он мне по-португальски ответил, чтобы посмотреть оригинал размера. Тут меня это немножко сомнение во мне отвело. Я спросил, а зачем ему оригинал? Он сказал, чтобы вырезать. И вырезать они собираются вот из такого пластика. Это обычное оргстекло. Оно, видите, какое, толстое. Они говорят, что оно ничем не хуже оригинала, а по некоторым характеристикам даже лучше. И самое главное, стоит дешевле. Я подумал, что нам такой вариант не подойдет, потому что оно очень быстро зацарапается. Да, и помутнеет, потому что здесь песок и солнце. И менять потом второй раз стекло смысла нет. Если ставить, то стекло. Пусть оно будет не оригинальное, но я как-то скептически отношусь к стеклу из пластика, которое вырезали при тебе. Поэтому сейчас поедем в Renault-центр искать другое. Короче, стекло оригинальное, стоит 65 долларов. О и ремонт, он сказал час, но ну, сейчас узнаем сколько цен, но я думаю в сотню уложимся. Прекрасно, я сразу тебе говорю, что надо к официалам. Прикол в том, что у нас не ангольские номера, и, и мы не можем ремонтироваться в сервисе, если у нас не ангольские номера. Да, мы можем. И вот этот чувак, который с бородой, да. с кем мы с самого начала общаемся, у него тоже Renault Duster, и мы, короче, как будто на его машине нам ремонт делают. Ангульцы нам стол воды. Подошел еще местный чувак, говорит, ребята, хотите, хотите немного африканской музыки? Да. Говорим, да. У вас есть, говорит, флешка? флешка. Мы говорим, нету. Она говорит, Я не да. удивлюсь, если меня сметнутся, где-нибудь купят ее, заканчают. Не, реально, очень дружелюбные, очень приветливые, очень открытые, готовые помочь. Причем бесплатно, не говорят, что типа дай мне доллар, а бесплатно, просто, ну просто потому, что мы попали в такую ситуацию, вот они нам готовы помочь может быть, частично еще хорошо относится к русским, потому что вот у этого Давида, который здесь главный, который нам помогает, он учился в Сербии, у него брат учился в России, а отец работал в Советском Союзе, говорит по-русски. Может быть, еще поэтому, не знаю. Я общался с Давидом, который здесь менеджер по продажам, который нам помогает. Он хорошо говорит по-английски. Он рассказывал, что в Анголе вот, зарплата, например, механика, которая нам меняет обширки, Порядка 60 тысяч квантов. Для примера, мы сейчас меняем все стекло вместе с работой за... 40 тысяч кванс. 40 тысяч кванс это примерно два курса, как я уже говорил, официальный и черный рынок. Если бы я заплатил карточкой, я бы заплатил примерно 250 долларов. Если я плачу наличкой, то я заплатил 116 долларов, потому что, когда ты плачешь карточкой, ты плачешь по официальному курсу, а на улице у уличных менял ты можешь менять по черному курсу, который в два раза выше. Соответственно, выгодно платить наличкой, менять налик и платить. Вот дастер здесь стоит миллион двести на наши деньги, если по черному курсу считать моментально снял обшивку сейчас снимает заклепки в том сервисе у нас минут 40 покушал ушел у них на то, чтобы они сняли обшивку здесь уже все снял за пять минут сколько не пылесоса я стекол все равно вон сколько на поле вот уже вставили стекло фигерки вошел во вкус После предыдущей поездки я понимаю, что больше пропылесосить возможности не будет, поэтому я думаю, что надо пылесосить как можно больше. А ездить в грязи тоже кайфа нет? Никакого. Вот смотрите, что делают. Красная пыль индийских дорог. Это не индийских, а африканских. Так как мы сделали ТО всего лишь 4000 назад, решили хотя бы пропылесосить фильтр, потому что очень, очень, очень пыльно, грязно. Прошло реально меньше раз. Да, И... да, да, да. Прекрасный просто сервис Рено. Вот реально, второй раз уже заезжаем. Первый раз был в Гане, мы проводили ТО. Смотрите там ссылку. Сейчас мы меняем стекло в Анголе. Реально, как бы только положительное впечатление. Тачка настолько распространена, что ты можешь в любой стране мира заехать и еще сам прикол в том что в полтора раза дешевле с оригинальными запчастями чем, чем в уличном сервисе прикиньте разницу в уличном сервисе окно из стекла вырезанное с работами четыре часа он много времени стоило 160 долларов оригинальное стекло оригинальный сервис рено 116 долларов вместе с работами И еще мы тут пропылесосили сами все, всю машину пропылесосили фильтра рено реально красавчики он тебе сам прополисил, то есть зря мы полисовали, он бы сам прополисовал. Он бы все, все. сам прополисовал. В общем, нас попросили после всего заехать в главный офис и поснимать команду Рено, которая помогала нам в решении этих. Проблем и вопросов, вот. Значит, соответственно, yeah. это Nelson. босс, босса шоурум. Нельсон Марселлино. Нельсон Марселлино, вот, да. Yes. Передать и ему Angola. привет. Шоурум а? Шоурум yeah. yeah. Все шоурумы Анголы его. Нельсон Марселлино. Окей. Я Роман. Окей, приятно познакомиться. Вся команда Рено, которая нам помогала. Thank you. Thank you. <laughs> Скажем спасибо. Спасибо, yeah. спасибо. Спасибо. Абригаду. Абригаду. Абригаду. Абригаду. Абригаду да. Значит, а, заехали на заправку в Анголе. А, бензин стоит 160 кванц за литр. Это чуть меньше, чем пол доллара, если менять а, на черном рынке. Если официальный, то почти доллар. Первая остановка наша по пути в Лабинду. Из Луанды едем. Проехали, не знаю, кадр 80. Вот такое местечко. Мирадора де Луа. Очень прикольно, красиво, похоже на Брайс Каньон, который в Америке. Все эрозия. И вот эрозия вот здесь даже есть, видите, здесь завезли уже щебень. Песок, и будут засыпать вот этот провал. Вот такой провал. И вот здесь еще один кусочек эрозии. Рома, а что тебе консул рассказывал? Ви Вице-консул. А, Вице-консул рассказал то, что здесь полгода назад российские военные приезжали со своими семьями просто попутешествовать как туристы. Вот. И на этом месте вот здесь их ограбили с оружием. Ребят, Монтан, оказывается, отель, в Анголе да. тоже есть платные дороги. Сейчас мы посмотрим, сколько они стоят. Это не дорога, это мост. Платный мост через реку Квай. Или Кванза, как она называется? А, Кванза. Кванза это деньги, Фига а Квай... Се, сколько, сколько. А Квай это в Таиланде. Как река тогда называется, блин. Ну, как-то так река и называется. А ты помнишь, какую реку мы переезжали, когда мы ехали в Джанэ? Нигер же. Да. Но... Я просто думаю, помнишь ты меня? Не, ну Нигер большая река, а здесь маленькая река. И что, у нас? 315, наверное? Не знаю. 315 чуть меньше доллара. Косаряо. Сколько ты ему дал? Косаряо. Сейчас ему даст дачао. А сколько проезд стоит? Мне кажется, 315. Но я на всякий случай дал ему косаряо. 315 это меньше чем? Доллар. Меньше чем? Абригада. Как я, а? Так, ну мы значит, проехали реку Кванза, и вот здесь а, мартышки. Главное, Ребята, нас... подтверждение слов а, о, о диком мире. Смотрите, смотрите. А, как бы они нас не напали, а? Так, опа такая! Опа, Опа-на, пацаны! Опа, опа! Пацаны Опачки! приехали! Пацаны, привет! Чего они, нет? Дикие? не сидят. Дичат? Можно было сдать. сдать вот одна на дереве висит. Прикол лежал лежал наверх вот это прикол от коровы зебу это сорт зебу, зебу сорт. ага рогатый только что рассказывал игорю если мы ехали по западной африке и выезжали за пределы города там цивилизация заканчивалась и просто не было ничего другого то здесь в анголе цивилизация заканчивается и есть дикие животные, потому что здесь их еще не съели, здесь их еще более-менее защищают. Не так много, как в Намибии и в Южной Африке, но все равно есть есть вероятности увидеть жирафов прямо с дороги и слонов. Да ладно. Да, да. Маша рассказывала. Слушай, если по слону буду, давай запустим коптер полетаем. Но однозначно мы же должны. Мы же этих, да, мы же должны наверстать упущенных слонов в Буркина Фасо которых мы искали, искали и не На нашли. Хоктере, да, и не нашли. И вам показать-то особо нечего, <свят> что вам кусты показывает, как мы летали. Вот. А, но, тем не менее, мы ждем диких животных, и мы надеемся их увидеть. Надеемся увидеть еще в Анголе.